всех приветствуем дорогие наши подписчики и зрители хотим сообщить вам новость что мы открываем новый канал который называется наши волки в лес не смотрят внизу под видео будет ссылочка как можно перейти на этот канал и на этом канале мы будем рассказывать о наших волках и гибридах и все интересные новости именно о волках можно будет найти на этом канале так что кому интересна жизнь хука стальных волчат и гибридов подписывайтесь переходите смотрите и радуйтесь Все. всем счастливо пока Хук, пойдем пошли